Кто ты такой? Мы веном. Ученые из Калифорнийского университета нашли главный признак крепких отношений. Это использование партнерами местоимения «Мы». Мы веном. Интепалинбар. Я намажу Это Россия, бро, России все хорошо. Если случится, что. Что, да? да? Немного из жизни Рено. Экстрим, экстрим, экстрим. Вы серьезно? Каптур, экстрим. What the hell are you а как можно победить василиска зеркало идиот он должен был посмотреть в это зеркало что он не посмотрел игорь Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам. Вам нужны мои дети? Забирайте. Мне есть чем делать новых. Кость, которому даже посвящена песня, Иван Клизонов. Иван Клизонов. Почему ваша машина в дереве? Oh uh, <laughs> <laughs> <laughs> standing on the edge face up cause you're I I you Woo, mind, up Holy shit, that's fucking wicked. Пиздец, ты, блядь, ты, пожалуйста, ну, Денис, блядь. При... Разрешите мне зачитать кое-что? Пожалуйста. Я зачитаю. I wanna But I'm broken hearted But I like to party But I got nobody I do it so I wanna one what is your emergency? I hear shots Okay ma'am calm down what kind of shots Ne leзь дебил сука ебаны Дебил блять Бля тебя сожв бляху Yes! That's yes! yes! равно лучше, чем на работе. Белла? Прости, но мы не можем быть вместе. Сэдрик, ты и вранулся? А сколько грамм кидать соли? По вкусу. Че? Что значит по вкусу? 8 высадид экстренной. 2 в электродиспетчерке. 2 в электродиспетчерке. 2